Всем привет! Команда «Универньюз» приготовила для тебя порцию самых интересных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Казанский университет занял новое место в рейтинге лучших университетов мира. Определены победители президентского гранта. Лекцию для студентов прочитал Павел Басинский. Казанский федеральный университет продвинулся в рейтинге КУЭС. Подробнее в следующем сюжете. В международном рейтинге университетов Куакьярелли Саймонс Казанский федеральный университет занял 439 позицию. В рейтинге прошлого года КФУ вошел в группу 441-450. Университеты оценивались по шести критериям. Репутация в академической среде, соотношение преподавательского состава к числу студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости и доля иностранных преподавателей и студентов. Здесь два фактора сыграли скажем, движущая роль, движущая сила. Это, во-первых, соотношение преподавателя студент является одной из наиболее оптимальных это в нашей системе. И второе – это та политика интернационализации, привлечения студентов иностранных. По критерию доли иностранных студентов Казанский федеральный университет сейчас занимает 355-ю позицию, продвинувшись на 89 пунктов. Здесь уже большая целенаправленная работа. Руководителей структурных наших подразделений, директоров институтов, руководителей факультетов и нашей международной службы и приемной комиссии, которая практически еженедельно обижает все наши перспективные страны с точки зрения рынка наших абитуриентов. Самым слабым показателем у российских вузов является индекс цитируемости. КФУ занимается вопросом повышения данного показателя. Для этого университет поддерживает публикации в ведущих научных журналах, цитируемость которых находится на высоком уровне. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Представители компании Bloomberg посетили Казанский федеральный университет. Темой встречи стало обсуждение создания лаборатории Bloomberg в рамках которой студенты финансового профиля смогут повысить свою квалификацию и получить доступ к большему количеству данных. Подробности далее.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 Попробовать предложить нашим студентам пройти обучение и получить сертификат Блумберга по работе с финансовыми рынками и маркетингом на финансовых рынках. Акбарсбанк связан с нефтех... не... тихим. Нижнекам с Нефтехимом. И...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 В Казани определили победителей конкурса на получение грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых ученых. Приятно отметить, что большинство среди награждаемых являются представителями Казанского федерального университета. Чем отличились наши ученые, расскажет Аделя Шемилова.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 Известный писатель Павел Басинский выступил с открытой лекцией перед студентами Казанского федерального университета. Подробнее расскажет Мария Пенегина. Говоря про русскую литературу, вспоминаются многие великие писатели, а фамилии Пушкина и Толстого знают и ценят во всем мире. 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Казанском федеральном университете прошла публичная лекция, посвященная Дню русского языка. 2018 год объявлен в Казанском федеральном университете годом творчества Льва Толстого. Именно поэтому и выступить перед студентами согласился известный писатель, критик и литературовед Павел Басинский. Толстой, он немножко шире любого времени. Вот, Толстой будет актуален всегда и ну, ну, просто объективно Толст... вы приедете в любую страну мира и если вы назовете, скажете слово писатель то первая ассоциация которая возникнет у любого человека в любой стране будет толстой а потом уже остальные толстой писатель номер один в мире лев толстой является уникальным представителем отечественной литературы и студентом казанского университета Мария Пенигина Олег Кашин Лев Халиулин Универньюз Коротко о важных событиях смотрите в обзоре Олега Кашина.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 Спортсмены Казанского федерального университета участвуют в спартакиаде в Беларуси. Соревнования пройдут до 10 июня. В забеге на 100 метров серебряная медаль достал ведущий универньюз Регине Якуповой. Олег Ашин, Универньюз. Автор бестселлера «Зулиха открывает глаза» Гузарь Яхина презентовала свою новую книгу «Дети мои. О жизни поволжских немцев». Чем роман уже успел заинтересовать читателей, узнаете в следующем сюжете. В Казанской ратуши состоялась презентация новой книги «Дети мои» Гузель Яхиной. Гузель Яхина является лауреатом литературной премии «Большая книга» и «Ясная поляна» за роман «Зулиха открывает глаза» автором текста «Тотального диктанта-2018» и выпускницей Казанского федерального университета. Презентация состоялась в рамках года Льва Толстого в Республике Татарстан, а также в день рождения великого поэта Александра Пушкина и день русского языка. Необыкновенный роман стал продолжением любимой темы автора. Удивительное сплетение этносов, культур, народ, и людских судеб. Книга «Дети мои» вышла в свет в 2018 году. В новом произведении Гузель Яхина раскрывает тему трагических событий причудливого фольклора и жизненного уклада поволжских немцев. Действие романов Зулиха открывает глаза и «Дети мои» происходит в ранние советские годы и охватывает большой период времени, в который, по словам Яхины, произошли важные для России события. Время пока это ранние советские годы. Что же касается тем, которые затронуты во втором романе, то здесь... Но я позволю себе сказать, что мне кажется, второй роман все-таки более глубоким, чем первый. Я надеюсь, что он так получился. Но темы действительно похожи. Есть перекличка тем. Тема маленького человека на фоне большой истории. Мария Пенигина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.